Мария, согласны ли вы взять мужья Игната и прожить с ним всю жизнь? Да, да, конечно. Игнат, а вы согласны взять Марию в жены? Спин сети, ты должен это увидеть денег так много времени ловить, во волны, козыря, спин сети, Спин сети, спин сети Ты должен это увидеть денег так много времени лопить, во волны, козыря, спин сети, спин сети Получи 700 рублей за регистрацию и бонусы без депозита. Спинсити. Игра по твоим правилам.